Здесь лето, а здесь земла. Здесь можно на коньках кататься, а здесь синхронным плаванием заниматься. Вот так обстояли дела в яхт-клубе, когда мы привезли туда яхту. Для спуска на воду было еще рано, и мы спокойно могли закончить оформление документов, а именно поставить ее на учет. В принципе, это можно было сделать и в Таганроге при покупке. Однако там мне было необходимо предоставить ГИМС в курсе договора с местным яхт-клубом на хранение яхт, Так как такого договора у меня не было, и он мне был не нужен, я решила не заморачиваться и подождать до дома. По счастливой случайности отделение ГИМС оказалось всего в 6 километрах от нашего яхт-клуба. Документы оформили быстро, без лишних проволочек, и у нас было время заняться подготовкой яхты к спуску на воду. моет яхту. Смотрите, какая чистая у него яхта, вообще, это виден конек мыть яхты. Это у него получается просто шикарно, яхта просто блестит, как новенькая. Что? А, да, дети, старухсапа. Только в чем сорта я не знаю, но поверю на слово. Поскольку это наш первый сезон под парусом, первый сезон на этой яхте, недостаток опыта не позволяет нам достоверно определить какие именно работы реально необходимы, а на что можно забить, мы решили сильно не тратить. А потом уже ближе к осени определиться, какие работы нужно сделать к следующему сезону, а чем можно флиннбрич. Начали мы с покрытия дна не Делаю Делал контур, чтобы краска одного цвета не залезал на краску другого цвета. А я тем временем избавляюсь от старого названия Авось Таганрог На будущее название клей отлично оттираются бензином И можно не царапать борщ крепком Первый этап нанесения грунта Потом будет точно такой же второй этап покраска В принципе, многие говорят, что в местных пресных водах дно сильно не зарастает и на необрастайку можно не тратиться. Однако наше дно требовало покраски. А раз уж все равно красить, решили красить сразу необрастайку. Красили сами. Вместе с грунтом краска обошлась на порядка 15 тысяч. Осталось поставить мачту и можно спускать на воду. Да-да, вы не ошиблись. Мачту мы решили ставить на берегу. Знакомые сказали, что так удобно. И так как опыта у постановки мачты ни на суше, ни на воде у нас не было, мы решили воспользоваться советом. В принципе, это нам удалось достаточно легко. Рангоут и токеллаж на яхте оказались в хорошем состоянии. В принципе, докупать или менять, чтобы не пришлось. А вот перо руля у нас рассохлось. Пробовали его проклеить, но это не помогло. Пришлось обратиться к скотчу, но это временная мера. Его придется, скорее всего, менять. и авось на воде. Ура! Он и утонул! Конечно, утонуть он не должен. Однако при покупке яхты мы ее видели только в надводном состоянии. Поэтому при первом пуске на воду случиться могло всякое. К счастью, не случилось. Но это было только начало. Слушайте, а его ж надо удержать как-то. Да. Мотор. Да. А не дай бог. Так как купленный вместе с яхтой мотор оказался негоден, мы купили новый, недорогой, китайский. А китайцы есть китайцы. Я же наоборот. Что мы только не делали, чтобы его завести. Десять раз сменили масло и топливо, смазывали соединения, прочли с только все никак. Сломали все голову себе и окружающим. Если бы не выходной, я бы оборвала в телефонные мини-магазины, на которые нам его купили. Ну, повезло, мы выходные. Есть на крыше топливого бака имеется. Стой! Что? А, Болт на 200, ослабьте его осва... осва... осва... осва... на 2-3 оборота. Вот. Сдыхается? Да. Только через несколько часов, когда мы уже совсем отчаялись и опустили руки, он завелся. Ура! Наконец-таки у нас завелся новый китайский мотор. Видя, свершилось! Что ты сделал наша шаманю? Сейчас все наоборот. Я краник подачи топлива. Поставив положение выкол, и когда топливо пошло, а крантик закрытия заслонки дросселя, поставил положение наоборот. Наоборот, как оно должно быть закрыто. И тоже все заработает. Китай есть Китай. А пока я все это сделал, он Мы сделали это. Теперь поднимаем за это дело чашку чая. Прочитай инструкцию и сделай все наоборот. Это девиз нашего движка, на то, чтобы это понять, у нас уже полна. Что ж, примерно так проходил наш первый спуск на воду. О том, как мы проходили техосмотр, какие еще работы мы делали на воде, и как мы, в принципе, доводили яхту до ума, мы расскажем позже. Следите за нашими обновлениями, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Нам интересно ваше мнение. Сиди на борту с яхты чаек Одна чашка на двоих. Ну ничего. Четверый вообще да. Ах да, можно перешвартоваться на другой место Теперь мотор работает. У нас приключения были. Это под веслом было как-то сложно. Мы отпробовали свою яхту на весло. Давай опробуем ее на моторе. Да, поняли, что яхта и весла это не очень совместимые вещи. Все, все, давай пошли.